Аудиокус 7. Начинаем проект по внедрению дополнительной кнопопули для безопасности моих пассажиров, когда я слинял куда-либо. Нам понадобится вот эта кнопка. Вот этот разъемчик. И 4 проводка. Можно покупать, конечно, не четыре, а раз, два, три. Один разрезать пополам. Можно купить филы отдельно. Вот такие. Пять. Я благополучно разобрался в поле сюда по цветам они будут отличаться но это мелочь не главное один проводок такой стоит не гуманно 300 рублей ремонтный провод называется в общем караул. сейчас первым делом снимаем обшивку вторым вкорячиваем кнопку подключаем к блоку двери третьим делом кодируем берем какую-нибудь лопату лопатулю такую или такую, подковыриваем, это мутное дело, одной рукой наверное, не очень, не очень гуд, вот таким хорошим усилием, хоп, и она выскакивает. Ну, стоит так Туда и хлоп. Первый самолетик. Где фокус? Здесь следующий саморез откручиваем вот тут. Это отверстие вставляем якобы 4 миллиметра ключ, надавливаем и подковыриваем накладку. Одновременно нажимая, чтобы запечься и подковыриваем. Такими правдами и неправдами его хлоп в эту сторону. Вот и вынимаете. обратно также. Щелк. Суть какова? Отжать вот этот щелчок. Так сейчас, чтобы не ломали голову, покажу. Вот. понятно взламываем опять два самореза извиняюсь торкса, тут опять славяне уже тут уже отсутствует надо будет добавить кого-то уже там носила интересно для чего Можно обойтись и без магнита, если есть, то почему бы нет. Вытаскиваем этого упыря. Так, начинаем отдирать обшивку, ничего особо сложного нету. поступательно-вращательными движениями, какое я слово-то нарыл, отщелкиваете, Заглядывайте туда, более-менее, если видно, и по очереди их, дерг, дерг, дерг, дерх, дерг. Можно начинать отсюда, можно начинать с той стороны, кому как удобно. Дергаете по очереди аккуратно. Если что, клипсы на замену покупаете заранее. Не снимай, пожалуйста. Теперь надо отсоединить. Лучечку и подсветочку и динамичек. Увести из зацепления. соединить вот эту гадость вот ну, так как так сейчас подержишь да нажимаете вот тут на фиксатор поднимаете вынимаете все обшивочка у нас в руках теперь выговариваем заглушку под кнопку вот тут -то. вот она почти выпала вот Берем Снова вставляем на папулю У нее 4 четыре вот этих вот упыря вот Таким образом Вот Хоп-хоп-хоп Берем наши изготовленные Вот эти штучки Ну, естественно, это все дело можно ввязать изолентой, облагородить. благородить. Ну, в общем, пойдет монтаж. Как-то таким гребаным образом. Вот подлецы, да? Нет? Нет, не подлецы. Все. И далее нам надо привязаться вот сюда к этим пинам. Эти, эта колодочка у нас разбирается разбирается не особо сложно. Сейчас найдем. А, вот он. Вот этот зацепчик надо поднять кверху. И... Отжал я его. Отжал. Вот. Вытащить. Ого, что это такое? Консервант, да? Да. Жирный какой-то. Ну да, да. Тот а -то смазка да. идет. Не знаю, я думаю, лучше протереть, очистителем контактов пройти и забыть. Так, распиновка вот этого штекера. Вот, то есть мы вот так вставляем, так вытаскиваем. Распиновка идет у нас вот этот первый пин, второй, шестнадцатый. Отсюда начинается 17 вот этот угловой и 32. -й. То есть по 16 в ряду первый, вот это у вот нас первый ряд идет, и второй ряд с 17 по 32. -й. Распиновка на штекере, который вы включаете в кнопку. То есть у, них, у немцев все написано. Вот этот первый, второй, третий и четвертый. То есть у нас первый красно-синий. И четвертый красно-белый. То есть один, два, три, четыре. Ну, провода если, не родные. Если, да, провода не родные, поэтому вот если держать штекер вот так вот, то у нас идет первый, второй, третий, четвертый. Может газ отключить? Да пусть херачит пока. Что-то от него дышать не очень супер будет. Зато потеплево заметил. Вот смотри, плюс 18, куда, куда смотришь? Я? На термометр. Плюс восемнадцать. Я, я чувствую, мне жарко становится. Ну, Но ноги только нашим, я еще не согреюсь. Не знаю, батюшка. Я по пояс деревянной, снизу мне пофиг. Можно хомутиком связать, можно проволокой обмотать. Не, ну, чтобы красиво эстетично было, да. Можно что еще? Можно. Ну можно много чего. Еще хомутик. Там вот вокруг вон вон. А. Не, не, не, не, не надо под этот. Мы кабель привяжем и все. Добрый. фирштейн, где-то там справа, вон они красненькие, правее, ага. нет не угадал значит, но где-то рядом они что кусают что ли, а только ты мне глаза открыл, я даже не подозревал что они еще кусать, у них две функции Так, второй. На данный момент он у нас желтый. 32, 31. Поставляем, согласно схемы в пятый. В пятый? Да. Пятый у нас занят, у нас Б. Стоп. Отставить. Так, второй. На данный момент он у нас желтый. 32. 31. 30, 139, 28, Вставляем. Согласно схемы в пятый пятый да пятый у нас занят. стоп у нас на Масса. Стоп. Отставить. Вставляем 20 на данный момент у меня красно-белый. Он у нас идет на 13-й пин. 16, 15, 14, 13. Два остальных будем параллелить. Первый у нас с кнопки красно-синий. Мы привязываем к массе коричневого. Параллелим его. По схеме у нас он получается пятый. Почему 20 секунд не обозначен? А я знаю, да. Сильно далеко не заматывай, иначе вот в эту можешь не попасть. Из-за толщины. Кого там Совать, естественно, соответственно, вот в таком положении. Всовывайте, ну попадает все. в. Закончена инсталляция штекеров. После этого прописка. Активирование. Назовем это да. по -другому. Ну, пока собираем карту двери. Так, вот такие клепки. Номер да, не всегда снимаются корректно. И посему лучше иметь их запас. Они стоят копейки, но если вы полезли в двери. Если вы полезли в дверь, пару штучек лучше купить, чтобы их сразу воткнуть на место. Вот. Тут у нас уже немножко ломано, не критично, переживем. Перед установкой сразу проверяете, что все на месте. Так, вот этот у нас еще, этот нижний, вот этот отсутствует, да? Так, вот этот отсутствует. Вот сюда достаете, вставляете из загашника. Ну и соответственно обратно дым трубовый входный. То есть заводите тросик вот в эту дырдочку. Ну не так, конечно. А как-то более аккуратно. Вот так, потом защелкиваете. Подключаете вот эту штуку, как я сказал. Вот в таком положении. Засовываете. Вот. Нажимаете. Нажимаете и фиксируете. Ну, ну Либо с Да мне, бля, вот А потом мотор буду искать Да у вас здесь больше всего, пускай ездят А ты нахуй как сидел, как посидел А что у нас такая щель Образовалась А с этой стороны ну с этой стороны вроде тоже как щель заросшая пылью Ну не такая, непонятно непонятно а, все щели больше не будет так, или будет или будет а что такое, некорректная кнопка что ли? болтает туда-сюда.